Как известно, даже в те времена, когда я была совсем маленькой, библиотека жить не может без читателей. И если раньше читатели и библиотека были неотделимы, это было единственное место, где можно было найти информацию, найти книги, пообщаться с теми, кто читает кто то же, что и ты, то сейчас ситуация немного изменилась. Читатели от нас несколько отдалились, и теперь библиотекам стали нужны инструменты, которые помогут оставаться на связи, помогут находить общий язык. Таким инструментом, естественно, для нас стали социальные сети. Самый а, быстрый, возможно, самый удобный, но далеко на самом деле не такой простой способ общения с нашей аудиторией. Все, что находится в социальных сетях, все, что публикуется, любые посты, любые комментарии, любые фотографии, все это называется словом контентом что мы публикуем, как мы публикуем, в какое время публикуем каких правил при этом Придерживаемся называется контентной стратегией. По идее, это такой большой программный документ, в котором написано, что мы делаем, зачем мы делаем, как мы это делаем, даже в какие дни недели мы это делаем. Например, в понедельник мы публикуем в 9 утра косилку с пожеланием «Доброго утра». Во вторник после обеда мы публикуем анонс мероприятия на выходных. А, например, в пятницу перед а, выходными мы публикуем опрос, какую книгу вы прочитали на этой неделе. Вот это все мы выстраиваем в единую программу, и у нас получается а, наша контентная стратегия. На самом деле в документов нет. Все держат такие вещи в голове, и крайне редко какие-то особо крупные компании, а, живущие в социальных сетях, только они публикуют документы. Но, тем не менее, основы знать необходимо, даже просто для того, чтобы не запутаться и понимать, что контент бывает разным. А именно, у нас есть общение. Мы отвечаем на вопросы, продляем книги в группе нашей библиотеки, собираем отзывы о работе, о мероприятиях, о литературе. Есть стандартный социальный контент, который есть в любой группе. Это вот эти вот картинки с пожеланием доброго утра и хороших выходных. Это анонсы мероприятий, которые мы собираемся проводить. Это новости библиотеки, которые важны для наших читателей. И в конце концов перепосты. Про библиотечные перепосты стоит сказать отдельно. Это здорово, что все работают в системе и вы можете взять новость из любой другой группы библиотеки. Это помогает делать материалы более разнообразным и это очень здорово. Перепост это когда вы берете а, чью-то новость, кто вы уже выложили в социальной сети, и а, публикуете ее в своей группе с указанием автора. То есть, например, а, библиотека Майковского делает перепост новости в библиотеке Островского о каком-то интересном мероприятии. Соответственно, когда свой материал публикуете, это пост. Пост, перепост. Большинство слов у нас уже немножко перешло в русский язык, получили русские формы, окончания, словообразование. И стали немного более понятны. И, наконец, третье – это уникальный контент, который выкладывают в библиотеки, который из, э, заточен именно на специфическую форму работы. Фактически это все то, что вы делаете в офлайне, делаете в своей обычной работе, просто перенесенное в интернет. А именно, я вот выделила такие формы, как буктрейлер. Когда к вам приходит читатель и спрашивает, а какую книгу вы мне вы порекомендуете мне взять – вы даете ему рекомендацию. Та же самая рекомендация в социальных сетях, выложенная в форме короткого видеоролика, это буктрейлер. Виртуальные выставки. Когда вы рассказываете о возможности, делайте выставку. Вы можете ее точно так же в электронный формат. В формат интернет. Вы получите виртуальная выставка. Дальше. Опросы. Когда вы спрашиваете, какие книги вы бы хотели видеть. Когда вы а, спрашиваете, узнаете, какие группы человек вам входит, когда вы тестируете да, свою аудиторию, а, это все тоже можно взять и перевести в электронный формат. Инструментов для этого очень много. Следующее. Анонсы новых книжных поступлений. Вот эту часть я конечно, в различных группах вижу крайне редко. И очень зря. А, это Самое привлекательное для наших пользователей, для нашей аудитории картинка, когда еще что появилось что-то новое, еще никем не читано, еще никем не распаковано. Знаете, как магазины фотографируют. Сегодня у нас новое поступление. И там, например, пакет еще не покованной одеждой. И вот точно так же новые поступления. К нам сегодня пришла новая книга. И много новых книг. Его сразу фотография. Приходите, вы будете первыми. Так, видеообзоры. И подборки книг. Uh, у нас uh, литературные обзоры обычное дело. Например, я узнаю, что в библиотеке Морковского теоретически проводят что. Их тоже также можно привести в видеоформат. Даже в том плане, что записать на видео и потом просто выложить в группу библиотеки. Подборки книг. Подборки книг в последнее время, uh, наверное, года полтора назад, uh, они появились на развлекательных ресурсах если раньше развлекательные ресурсы больше анекдоты, картинки веселые, какие-то забавные видео, то сейчас на них появились и подборки книг или фильмов. Например, топ-10 книг, которые должен прочитать каждый 30 лет. Или 15 лучших книг для чтения в дождливую погоду. Вот такие подборки – Это замечательный инструмент. Чем они сами по себе хороши? Они короткие. Топ-10. Всего лишь 10 книг их можно окинуть одним взглядом. То есть это а, такой это достаточно краткий формат. И в то же время это интересно, они призывают к дискуссии. А я бы, не считая вот эту книгу такой, а я бы вот эту книгу, они вызывают большое количество обсуждений. А обсуждение это общение, это у нас а, прямое общение с аудиторией. Это замечательно. Итак, у нас есть социальная сеть, с помощью которой мы а, работаем с нашей аудиторией. У нас есть... Это виртуальная контентная стратегия. Мы знаем, чего мы хотим и думаем, как мы этого можем добить. У нас есть контент, который мы будем публиковать. Наша задача — получить обратный отклик. Сначала набрать аудиторию в социальных сетях, чтобы они привыкли общаться в группе библиотеки, чтобы они привыкли к постоянному присутствию библиотечной темы в своей жизни и потом пошли в библиотеку. То есть вот такой план. А вот Перечисленные здесь... Варианты наиболее близки, естественно, социальной сети ВКонтакте, которая сейчас среди молодых людей, среди подростков самая популярна. Как вы знаете, существуют и другие варианты социальных сетей. Например, тот же самый Инстаграм. Всегда фирмы створет, а стоит ли фирме, которая продает зубную пасту, иметь аккаунт в Инстаграме? А стоит ли а, делать отдельную страницу для подписчиков, для тех, кто носит кроссовки красного цвета и так далее? Так вот, социальные сети заводить какой-то вот, отдельный аккаунт, стоит только в том случае, если вы сразу из контектора стратегии, если вы сразу знаете, что вы будете выкладывать. Например, простейший пример. У вас небольшое, небольшое библиотечное дело. У вас нет времени, нет просто возможности писать посты, делать, делать эти вот видеоролики, вести какую-то большую объемную работу в разных направлениях. Прямо. Вы заводите аккаунт в Инстаграме, туда, где выкладываются фотографии, и каждое утро... Фотографируйте первого пришедшего в читателя с книжкой, которую он взял и издает. У вас есть контент ежедневный. Каждый рабочий день у вас есть новая фотография. Причем не просто фотография, а фотография человека с книгой. Какую книгу он взял, люди тоже могут посмотреть на фото. Никакой лишней информации, кроме стандартных, хэштегов, может быть там описание, а это наш первый читатель за сегодняшний день, не нужно. Самый простой вариант, но это будет уже работать. Хэштег это, так, дайте умею, сейчас я вам покажу. Когда мы берем в руки книгу, мы берем соблюдечной полки, на ней стоит разделитель. На разделителе есть номер спецификатора да, и название, соответственно. То есть что это за раздел? Например, там классическая литература. Когда мы берем информацию в интернете. У нее, как правило, сейчас все ставят хэштеги. Например, библиотека. Вот этот символ называется хэштег. Он говорит о том, что эта информация не для чтения, а для поиска. Если вы введете, вот, например, хэштег и слова библиотека, он, э, поисковик выдаст вам всю информацию, которая помечена таким значком. Хэштег, да. Это вот сам просто хэштег. Да. Он есть символ на клавиатуре, сейчас скажу, 6, цифр 3. То есть помечая таким, таким хэштегом а, информацию, вы гарантируете, что человек, который ищет информацию по определенной теме, найдет ваш мост тоже. Если вы решаете пользоваться хэштегом, первое, что нужно сделать, надо посмотреть, какие хэштеги используют ваши коллеги, то есть какие хэштеги используют другие библиотеки. Если вы э, работаете в рамках какой-то книжной акции, там, например, радуга чтения, у меня, как правило, если вы хэштег радуга чтения, он ставится после постов или перед ними. Обычно после. Сначала информация человеческим языком написана, а потом уже пошли эти служебные символы. Вот. Если вы делаете свой собственный проект, придумайте свой собственный хэштег и просите читателей использовать его. Например, конкурс «Я и моя любимая книга, фотографируйтесь, выкладывайте фотографии в социальных сетях с хэштегом там, «Я и моя книга». И потом а, любой заинтересованный человек по этому хэштегу сможет найти все фотографии этого конкурса, например. И не только фотографии, но и сразу результаты. Вы еще написали, как правильно пишется Само слово Самословый «хэштег»? Да. Конечно. То есть это значок и фраза, да? Хэштег, он состоит из значка решетки и какого-то слова. Они пишутся без пробела. Они пишутся вот именно да, в, один, в один отрезок информации. То есть значок и какое-то слово. Если несколько слов, например, я люблю читать, они пишутся тоже без пробела. Вот прямо я люблю читать. Компьютер воспринимает это служебный символ, и он умеет его обрабатывать. начинала. Он оказался мне дико неудобен. Я привыкла все делать через компьютер. А Инстаграм через компьютер разрешала только посмотреть картинку, выложить какую-то свою картинку, написать информацию, прочего. он не разрешает. Все можно делать только через телефон, только через планшет. Для меня это первое время было дико неудобно. Но сейчас, на самом деле, это неудобно. Я постоянно лучше за компьютер. А там регистрация во всех... Социальная сеть одинаково. Единственная вещь, которую, раз уж мы уже отошли от темы, я могу сказать сразу. Давайте, пожалуйста, название страницам и группам. Вы когда заходите в браузер, у вас сверху, вот рядом с локом, есть поисковая строка. И там, например, написано «Вконтакте», ВКонтакте, ВКонтакте, а потом идет, например, ваша группа в виде клуб и куча-куча цифр. Удобно. Можно в настройках вот это некрасивое название, клуб 7777, поменять на какое-нибудь там библиотека или чтение, или еще что-то. То есть вот эту вот часть можно поменять. И когда вы потом будете разговаривать с читателями, они просто есть у вас группа? Вы скажите, конечно, наша группа называется чтение. И люди сразу найдут, и не нужно будет писать цифры и прочее. Они просто по слову чтение найдут вашу группу. То же самое касается Инстаграм и других социальных сетей. какой такой Внятное и красивое название. Вы имеете в основном именно кланшетник? Какой телефон, чтобы выкладывать? Или можно простой телефон? Любой, который вы хотите. Вообще любой. Да. Да. Главное, чтобы камера была, чтобы она могла фотографировать. Все. Я не фотографирую. У меня, например, я загружаю фотографию в телефон с компьютера, и потом уже выкладываю. Нет ну, у меня привычка фотографировать. В любой социальной сети нужна привычка. Тут нужно начинать, пробовать, пробовать и пробовать. Естественно, не все свои первые пробы стоит сразу показывать публике. Тут можно сделать какой-то закрытый сначала аккаунт, потренироваться, и потом уже представить публике, когда уже будет что показывать. Например, если я создаю группу для нашей библиотеки, то я не буду никогда показывать, считать пустой. Я подожду пока, я обязательно напомню, там будет несколько анонсов мероприятий, несколько фотографий с мероприятий, несколько новостей, несколько перепостов. И только когда уже информации будет более-менее приличное количество, то потом я буду ее показывать читателям, поставлю например, табличку, а у нашей библиотеки есть группа и так далее. Это такие маленькие правила сетевого этикета. Итак. Среди всех этих трех видов контента для нас самым важным, естественно, является уникальный контент, тот, который присущи на библиотечной системе. Именно то, то, чем мы можем гордиться, то, что мы можем показывать, то, что в первую очередь идентифицируется именно с библиотекой. Давайте посмотрим, какие требования предъявляются к тому, что мы выкладываем в интернет. Первый – это регулярность появления. Нет никакого смысла в вещах, которые появляются раз в год, раз в два года. Если вы что-то выкладываете, оно должно быть регулярным. Именно для этого есть контентная стратегия. Этот план, То есть, например. Каждый вторник у нас будет вот этого. И люди начинают привыкать, что каждый вторник, и каждый вторник они заходят в вашу группу, чтобы найти именно эту информацию, именно этот пост. Следующее – это уникальность. Естественно, материал должен быть авторский. Либо это должен быть, соответственно, перепост с указанием автора. Но Если мы выкладываем материал, критерии копирования плагиата воровства, как вы все знают, да? Если скопирован один в один, поменяны какие-то мелкие детали, это у нас уже плагиата воровство. Если взято два разных источника, скомпилированы в один, это уже авторская работа. Следующий пункт – это узнаваемость. Вот с этим в библиотеках проблем нет. Каждый раз, когда мне говорят, что библиотека, каждый раз, когда мне говорят про какое-то мероприятие, событие, если бы сразу нижний пол, атмосферу библиотеки, то фактически это бренд библиотеки, который у меня на самом деле уже есть. Для того, чтобы сделать ваш личный материал узнаваемый, достаточно просто взять, какая именно эта библиотека у вас сделала. Какой отдел библиотеки это сделан? Обычно образовываемость набивается с помощью логотипа. В вашем случае, в вашем Библиотека такая, такая, такая. Следующий пункт — это визуальная составляющая. Прежде чем они говорить, сразу вас такой вопрос. Знаете, что такое клиповое мышление? Слышали? Слышали, да? Когда современные... Молодежь, вот, люди, люди более молодого поколения, у них отношение клиповое. Они не умеют долго света сейчас на чем-то одно, они 15 секунд мысли здесь, 15 секунд мыслит здесь, и постоянно вот, они выхватывают тут кусочки информации, тут кусочки информации. А, вот, особенность клипового мышления диктует нам необходимость использования визуальных образов. За картинку, за видео для человека зацепится вернее. Поэтому, когда мы выкладываем какую-то информацию, мы обязательно следим, чтобы она была визуальной. К ней. Если это текст, не прикрепляется картинка. Если это анонс мероприятия, не прикрепляется фотография или фиша. Если это э, рассказ нового поступления, например, видео, обзор какой-то прикрепляется и так далее. К любой информации должна быть какая-то яркая визуальная составляющая. Фото или видео. Следующий пункт, про который почему-то все забывают перед, перед тем, как планировать. Это минимальное время на создание. Чем Быстрее вы будете это делать, тем больше вероятности, что вы будете делать это регулярно. Тем больше вероятности, что вы будете делать свое рабочее время, а не уже в домашнее. Я знаю, что часто проблемы забывают доступ к социальным сетям, что не всегда есть возможность спокойно заняться. Даже элементарно не всегда есть возможность рабочий компьютер поставить какую-то программу, в которой работаете. Вот. Поэтому требования это минимальное время создания. создания. И когда мы уже перейдем выше с практики как раз обратим внимание на то, чтобы научиться делать максимально быстро и максимально просто. И последнее это качественное оформление. Оформление как раз вот то, что мы поняли о Что вы добавляете в свою информацию для того, чтобы оформить ее согласно правилам социальных сетей. Мы поговорим об этом подробно, что... позднее, но э, даже элементарно вы создали видеоролик. Куда вы выложили? Сразу ВКонтакте или сначала на Ютуб, а потом уже оттуда в ВКонтакте? Как вы назвали этот ролик? Какое описание поставили? А когда вы пишете пост в социальных сетях, вы включаете галочку «Подпись автора» или делаете пост безымянными просто от имени библиотека? Вот это вот все, это и есть как оформление информации. О нем мы поговорим уже в конце. Так, какие-то вот по этой вопросы, какие-то непонятные слова, страшные термины, Пока все хорошо. Ладно. Пока чуть-чуть. <смех> Совсем спину еще. Да. А, и когда так. вы, например, у вас есть специальный вид, который занимается хорошо, но когда вы оформляете очередную выставку, например, с периодикой, вы же можете сразу предпринять такие сложные меры для того, чтобы ее было легко привести в электронный вид. Для этого вам эти знания тоже нужны. Вы приходите и говорите, так, а у меня классная выставка, а давайте мы ее еще и в интернет выложим. Ну, какие-то новые вещи все равно будут какие-то новые вещи не не случае, да. Итак, вот эти вот у нас шесть принципов, мы их сегодня рассмотрим на примере нашей первой темы, это Мы поговорим о том, что такое трейлер, как он создается, какие материалы нужны для его создания, а в конце мы его проверим на соответствие всем этим шести критериям качественного материала. Итак, что такое буктрейлер? Видеокрой. Реклама книги. Вообще изначально значит, буктрейлеры появились именно как реклама книги. Но сейчас, как показывает да, собранная статистика за последние два года, букт трейлерами называют все видеоролики, связанные с книгами. То есть совершенно любые. Возможно, я не могу это считать неправильным, возможно, это просто закон развития жанра. Но для себя я четко думаю, что есть буктрейлер читательский и есть буктрейлер авторский. Того, кто предлагает книгу к прочтению. И вот именно для нас с вами важнее, вот эта вторая составляющая буктрейнер, именно как рекламно-информационный ролик, рекламно-иллюстративный ролик. То есть реклама книги, иллюстрация книги. Это не пересказ книги, не рассказ о сюжете, не рассказ о впечатлениях от книги. Это приглашение ее прочитать. И именно такого рода бюстрейлеры мы будем создавать для того, чтобы показывать их в Мы показываем бюстрейлере <как> книги. Мы показываем информацию о том, где эту книгу можно найти. Мы приглашаем к чтению. Мы задаем вопросы, но не ответы. Ответы читатель получат собственные с собой книги. Мы говорим о контексте. Книга существует не сама по себе, но а в литературного пространства, это может быть современная это может быть известный автор, это может быть книга, которую ваш сосед прочитал буквально вчера и до сих пор, она ему снится. И аудитория книги. Это та мысль, которую повторюсь, мне загадку. Надо пытаться угодить всем. Книги есть аудитория, и трейлер должен работать именно на эту аудиторию. А сейчас вы уже немножко устали меня слушать. Давайте, пусть вы, теперь, теперь будете говорить вы. Я хочу вот эти два момента приглашения, чтению и контекста задать с вами немного отдельно. Вы будете подавать мне идеи, какими фразами это может быть сделано, Я я запишу в презентацию. Потом, когда вы получите презентацию, у вас все эти идеи, все эти варианты тоже будут. Что надо сделать? Идеи, да. Кончается. Так, как это было? Текст книги может быть разной, да? она не существует сама по себе, она существует в каком-то пространстве. В каком пространстве может существовать книга? То есть какие две варианты могут быть? Я предложила вариант. Это книга из какой-то серии. Вот. Ваш вариант. Ну, допустим, это вторая книга. Вторая книга опять же всегда получается угу. да какие-то могут быть может да так говорить, это это... По книге. да 6. то есть это может быть книга признанная каким-то авторитетом да угу. то есть а, книга которая очень хорошие отзывы да чуть -чуть. автор 6. получил какую-нибудь Премию или виноград. Замечательно. Автор получил премию. Так, еще варианты? Что еще у окружает книгу? Что может показать? Ее рекомендует какой-нибудь известный человек. Это отзывы о книге получаются. Рекомендации известного человека. Да, согласна, это можно сделать. Когда он может просто держать книгу, например, да, и ничего о ней не говорит, это не отзыв. Ты видишь фотографии на кофе, где люди держат книги, все, успокоит, когда там читают? Еще варианты можно делать. Еще варианты, еще как можно книгу представить. Ну, пусть юбилей не да, супер новинка, может быть, да. Может, не любить. Наоборот, новинка, наоборот. Новинка, наоборот с да, и книги, да. Давайте через 50 лет вспомним знаменитую книгу. Может быть, передал какую-нибудь книги уже какой-то 10 или 11. Ну, ну, ну да, я да, да. Несколько раз любили. Там, там такое же да, дело. Может быть, я это издание. Да. То есть а, какое-то особенное издание, скажем, да. Так. Ну, и принятное. Давайте еще один последний вариант, перейдем дальше. Давайте уже сами называйте. <связать> <связать> вариант, да. На самом деле, мне кажется, бесконечное множество. Когда работаешь, просто потихоньку набираешь и набираешь вот эти разные идеи. Да? Потом в как, хопу от так же обменился с коллегами опытами, услышал интересный вариант, который мне дальше как можно, как мне не слишком похож мне в голову, я, я занимаюсь книжной тематикой, но в первую очередь, конечно, пришла серия, и вот, автор получил премию. Продолжение книги. Мы да, да, решили, а, а, да, да, да. да. решили, что это серия. А, серия? Да, мы решили, что это серия. Мы не продолжили. Нет, ну конечно, в серии бывает разные А Разные авторы, разные тренировки. Да, мы не работаем в авторскую серию. Так, приглашение к чтению. Какими фразами, вот прямо фразы, которые появятся у вас на экране, какими фразами можно пригласить, прочитать эту книгу? Нельзя пропустить. Так, да, нельзя пропустить. Встречайте какую-то новинку, или еще что-нибудь такое. представляем это стандартно как-то. Представляем, но... Тем не менее, этот вариант есть, но имеют право быть записанным. Так. Нельзя пропустить. Встречайте новинку. Еще. Поможем, по для молодежи писали. Класс. Там чего нибудь Клевое новое. Да. Да, да. да. Эмоциональные пизы. Mm -hmm. Круто, замечательно. Mm -hmm. Так. Нет, нет, это еще больше вариантов. Ну а если, допустим, взять, как мы говорили, что у нее есть своя аудитория, как бы, к примеру, там что-нибудь для вас домохозяйки или для вас сало. Доводы какие-нибудь или аудитории, отлично. Да, для. О, книжки. Да, для вас котишки, для вас котишки, точно. то такие библиотичные лозунги. Раскопай свои подвалы, шкафов переписи. Да, да, да, да, да. Давайте еще вариант. Я знаю, что они есть. Да, конечно, есть. А -а -а. Пишите, такой... читаем все, то есть какой-то а -а -а. вот такой безвечный. А -а -а. Пишите, познакомьтесь. Пишите, да, да, да, да, да? Ну, это же то же самое, то, что ну, встречать да, телевизор, да, пишите да, познакомиться, да. это из той же серии, и все. Это то же самое. Нет, но перелистайте страницы, это что, это же куда-то входит, все равно встречайте, перелистайте, это же одно и то же, по сути. Тоже. Ну да. Это просто фраза, понимаешь, фразы, которую можно использовать. То есть и, спеши, и спешите прочитать и Это фразы, которые можно потом просто взять и строить а, и даже заготовка. Готовы. Да, да. Это такой важный момент, как приглашение к чтению. Он есть в конце, мы показываем вам вложу информацию и приглашаем ее прочитать. Вы не проживете еще дня, если не прочитаете эту книгу. Да, она есть у нас, да? да. Выходите к нам. Да. А если это абсолютно новинка, да, вот самое свежее поступление, откройте да. для себя... — Откройте мир! — Откройте мир! Открой — Да, для этих мероприятий прям какое-то вот интересное новшество, да. да. — Про «Ари да. Поттера», так, наверное, можно было сказать, да? — против для себя мир про а На американских плакатах обычно встречается, типа, э, для, если для домохозяек, там написано э, «бросайте закатывать банки, читайте книги», «если э, солдаты, бросайте воевать, читайте книги». То есть да. занятие называется, а потом призыв прошления. — Да, бросайте, бросайте что и, и читайте. Да. В этом году нельзя так говорить. Ну почему? Можно так же, как у нас, смотри, читай это, к примеру. Тут же будет да. призыв. И, допустим, наоборот, читайте, Да, кстати, очень хороший вариант. Мы представляем буктрейлер книги и ее экранизации. Да? А, например, читай кино, смотри, эту книгу. Можно сыграть на это. В этом году очень актуально. Хорошо, что все один год в следующем году будет актуально что-то другое нам так повезло погода подряд знаете, что первоначально была идея объявить этот год годом охраны заповедных территорий когда бы мы здесь вообще не сыграли а тут кино по экологии неинтересно кино, оно как-то более людям близко чем экология итак, вернемся как да? я уже порекламировала. А, вещь должна, вещь должна, должна короткая. Есть, я считаю, что норма минут на создание. Мы уже выяснили, а, какие элементы должны быть обязательны. Теперь давайте пойдем практически. Какой материал должен быть у вас под рукой для того, чтобы создать самый простой буктрейлер. Если вы научитесь создавать самые простые, потом со временем вы уже добавляете новые краски, новые формы. Будет возможность попробовать снять постановочную сцену. Но пока начнем с самой простой, которую сможет сделать каждый человек и сможет сделать запятственный. книга, посмотреть. И фотографии книги. Фотография фотографии книги. Значит, так. вот а, сразу дам вам а, таймер. То есть, сколько времени а, должен занимать трейлер. 45-90 секунд. Мы посмотрели с вами 10 роликов сейчас, 10 тренеров, Они все заняли в солнце 10 минут. Самый длинный из них как раз 90 секунд. То есть вот э, самый короткий 45 секунд, соответственно. Вот это как раз норма. Время достаточно для того. Если вы дадите себе больше времени, а давайте я скину тогда двух минут и прочее, вы неизбежно затянете. Тут нужно ставить жесткие лимит. Все, что я хочу сказать, ложится в полторы секунды. Э, в полторы минуты не ложится учетываться. Значит, это лишнее. Вот. И заодно избавиться себя от перфекционизма. Давайте еще лучше, еще лучше, еще лучше. Так, итак, значит, собственно, обложка да, той книги, про которую мы будем говорить. Ее можно, что с ней можно сделать? Ее можно скачать с интернета. Ее можно сфотографировать в книгу, которая лежит у вас. Ее можно положить в сканер и отсканировать. Самый простой вариант. И рука не трогнет, фокус не не расплывется. процентов будет хорошая картинка. И на белом фоне что не было. Второй элемент, который нужен для создания буктрейлера, это фоновая музыка. Да, потом со временем можно начать записывать ролики там уже со звуком, да, записали звук, кто-то рассказал о книге, там человек с интересным голосом сказал несколько слов. Но самый простой вариант это просто телефонная музыку. Следующий элемент это иллюстрация. 4-5 штук достаточно, чтобы сделать так. Иллюстрация картинки, подходящие по смыслу... 10, 10, вот. И последний четвертый элемент ⁇ это текст. Все. Вот четыре элемента, которые нужны для создания самого простого элемента. Положка, фоновая музыка, четыре текста, иллюстрации и подходящий текст. Как это выглядит на практике? Можно ли вообще из такого супового набора смотреть что-то серьезное? Так выглядит а, набор для по книги «Драконы первые». Я сама ее не читала. Я делала со слов человека прочитавшего. Я саму книгу не читала. Я подбирала именно, что мне человек говорит. Вот я выбрала пять иллюстраций подходящих к месту действия книги вот, каким-то элементом событий, как «Золотое лицо». Вот рисунок «Дракона». Элемент, а... Вместо него можно взять, например, рисунок читателя по, -по, -по, -по этой книге. Да? У меня есть обложка книжки из интернета. У меня есть какая-то спокойная музыка, которая не будет отвлекать. И у меня есть файл, в котором есть ровно 6 предложений книги. 6 предложений — это не так уж и мало, потому что, как правило, одно, одно предложение развивается на несколько частей. И, соответственно, занимает несколько экранов. Теперь, следуя, соответственно, от самого текста, я расставляю иллюстрации и Рассказываю о книге. А, это книга на подростковый возраст, на мальчишек, желающих приключения, соответственно, и язык максимально простой. Да, чтобы... То есть не нужно опять же пытаться угодить всем. Это книга на свою аудиторию. Тот, кто читал, поймет и посмеется. Кто-то не читал, поймет и что... взрослым вообще. Это, скорее всего, неинтересно, неоднозначно. Если вы сделаете буквально взрослую аудиторию, и взрослый просто эту книгу, и, же, не факт, что им понравится. Поэтому работаем четко на одну сторону. Вот. Реально простейший вариант. Сами видите, какой набор файлов нужен для того, чтобы это сделать. время нужно немножко расставить картинки, расставить текст. А есть и видеофайлы из фильма фрагменты? Вот мы просто заменяем на видеофрагмент, да, а, да? мы смотрим на, на, на видеофрагмент. Сейчас мы перейдем к каким-нибудь вариантам. Да мы можем заменить, вместо, например, формы картинки неба, поставить трубущие по небу облака. Это достаточно нейтральная картинка, на ней может быть текст. А если мы с какой-нибудь фильм, например, возьмем кадру летящего дракона, мы, естественно, поставим просто между картинками, текст писать на них не будем, потому что здесь важнее сама иллюстрация. Для начала, для первых попыток создания, самый простой вариант, писать шаг в этом Картинка, например, видеокартинка, Самый, самый простой вариант. Уже со временем, а, по тексту какой есть, по материалу какой есть, уже а, можно начать а, эксперименты пробовать. Но это вот самая простая база. Такую вещь реально сделать за 15 минут. Согласны? Ничего не Ну да, разница только в том, что она именно, именно видеоформа. Теперь самый главный, самый страшный, самый какой ключевой у нас где же взять материалы для всего этого? Вроде бы немного текст, картинки, но, тем не менее, их же тоже нужно откуда-то брать. Давайте послушаем ваши варианты. Откуда брать иллюстрации? Ну, так уже сказали, иллюстрации можно взять из книги, ты должен скачать, скачать, да. скачать. из интернета. Иллюстрации. Мы можем скачать из интернета. Можем сфотографировать и сканировать из книги. А кто-то умеет рисовать. Кто-то умеет рисовать, или мы можем э, э, у читателя рисунок, да, в какой-нибудь конкурсе, если это особенно по мотивам этой книги. Так, еще вариант. Если снимают, Вы ну вырезали. вот лепится из пластилина, делают да, аппликации. Да, да, все, все возможные. Так. Виды. Композиция по мотивам книги. Но можно. Там же вырезается. Да, там, там вырезаны моменты. Можно. Просто несложно, но очень красиво. А, ну, вопрос о сложности это да, меня даже раз восклицало сложности этого да? всего. Потому что эти иллюстрации поднимались из книжек всего. И как она вообще там падала в 8 раз? С этой полки 8 элементов, по-моему, было 8. Она скользила нарезку. Нарезка? И единственный вариант на леску, потому что вот именно такого, что ее снимали, там затирали какие-то моменты нет, значит, скорее всего ее просто подвешивали в воздух, и скорее всего это леску. ну и также вот на там листы листались опять же, страницы. сам уголочек не кардинально да, вот это я тоже не поняла, как это сделано когда вот так mm -hmm. состоянии. А иллюстрации поднимались, там как то ничего сложного. То есть это именно фотография. Когда вы делаете такую вещь с помощью фотоаппарата, самое главное, что нужно запомнить, то, что получилась работа уже точно качественная. Не трогать фотоаппарат. Он стоит на штативе, к нему вообще не мешать не подходить. Если есть возможность управлять дистанционно, чтобы, не дай бог, ничего нигде не сбилось. Все. Какие-то фантастические вещи говорите. Почему лица такие? Я не уже. зачем? Стоп-мошен снимается с помощью телефона. На телефоне есть приложения, которые также называются стоп-мошен. Они позволяют снимать. Вам нужно закрепить телефон. также Еще раз напишите, как это называется приложение. Я, я, я не знаю, кто за приложение, называется техника сама. По этой технике вы легко найдете и приложение. Вот такое выражение, стоп-муш. Ну-ка Берете? Штышки. На первый вот момент. Вот у нас все универсально. Ну что ж такое? Ну пусть киша не. что у нас есть. Если бы не было, вычего вы делаете. Вот пирали, видимо, уже ноутбука падающие золотые листья, потом вставляю в их буктрейер о русской лирической поэзии. А почему монтажи используют от этого качаем. Ну, вообще, скажу сразу. Есть такая вещь, как авторское право. Я когда что-то рассказываю, я стараюсь, чтобы Сам. мы не пересекались с этим уважаемым авторским правом. То есть, чтобы вещи были максимально авторские. Да, что-то взять можно. Что-то можно взять по договоренности. Что-то есть в открытом доступе. Но вот именно фотография чаще всего защищена авторским правом. Поэтому самый простой вариант – снять самому. Даже на некачественный телефон, плохо снимающий, скажете, что специально возьмите телефон. Вот так есть. А вот эти видеоподложки? Вот я и говорю, это можно снять самим. Сто процентов можно снять, их, пусть у вас лежит, но места много не займет, а пригодится неоднократно. Листья зеленые, листья желтые, падающий, Снег. А, бегущая Цветущее. вода. Цветущая яблоня. Да. Да. Солнечная дерево. С листиками дерева без листиков. Нужно... Да. Вот такие природные вещи подойдут всегда замечательно. А, а, есть более сложные варианты снять ноги ведущих пешеходов, полюса ведущих машин уже для, например, для современной позы. Есть еще более простой вариант. Снять а, монитор, монитор компьютера. А, давайте вспомним современную прозу. Часто у нас в современной прозе бывают такие моменты, когда герои общаются через интернет, да, что-то связанное вот именно с компьютерной технологией. А, Девы, это вещь, которая у вас под рукой, да. Вы можете снять э, с экрана, как набираете какой-то отрывок из книги, например, кусочек диалога главных героев. Компьютер всегда под рукой, вы всегда можете это снять. На самом деле, используя вещи, которые есть здесь у вас и сейчас, можно получить очень большое количество как раз Еще больше вы можете получить не видеофутажей, а иллюстрации. А, вот. То есть вот как вы говорили, да, картинки из интернета, читательские рисунки к произведению, сканированные иллюстрации самой книги. А, вот эти видеофоны природные и вот отдельно текстурные или сюжетные фоны, созданы с помощью сканера или фотоаппарата, как Вы говорили, если есть пластилиза, например, вступить в футболки сфотографировать. Если у Вас есть сканер, у Вас нет проблем участвовать в ситуации, например, если у Вас в библиотеке есть сканер, то, в принципе, мы все обеспечиваем. Не у всех. Не у всех это? есть. Конечно. Хорошо. Есть это приложение на телефон, которое умеет работать в качестве сканера. Да, принято. Пишите, да. как у Я нет. не знаю, но вы можете найти. Просто приложение для телефона, которое работает кажется, вы это уберете, это можно найти. Да. Вы в качестве... Вы берете, включаете камеру просто нет. проводите инструментом, который... Да, да на IPA -а есть да. такие же приложения вместо сканера, что ставишь его, вот так вот и... Да, да. Да. Да. Ну, вообще, что, Я вот здесь в аудитории могу спокойно насоединить 5 интересных а, с помощью сканера или фотоаппарата фонов, которые подойдут для буктрейлера. У нас есть деревянная текстура, да, мы можем ее сфотографировать, отсканировать. Вот. У нас есть кажется та скала, можно еще понарисовать, сфотографировать. Да? Я бы тоже название книжки футно а Элементарно, то, как я и говорила, монитор-компьютера могу написать на опять же, в структуре. Было бы солнышко, можно было бы еще солнечные лучи зацепить. То есть, вот такие вот простейшие моменты есть вокруг вас. На самом деле, если вам а, есть четыре иллюстрации, не хватает пятой, просто гнитесь вокруг и когда -то, либо вопрос, Почему стремятся ставить кадры из фильмов? Да. Они визуальные, наверное, притягивают просто. А это тоже открытка справа. А я читала, что, например, когда актера какого-то снимают для книги, что это портит впечатление о книге. Я совершенно... Да, потому что это образ. Лично я против использования. Нет, просто в законодательстве есть понятие цитирования. и. Нет. Нет, используя фрагмент, вот я так понимаю, надо попасть, чтобы тебе чтобы не придирались, надо попасть, цитировать. Объясняю, а надо попасть, использовать. С точки зрения авторского права, как это выглядит? Вы не имеете права брать разменитель целиком, вы имеете а, а, право брать его фрагмент. Так вот, фактически фрагмент, я могу отрезать, конечные титры, да, и этот и это, и это, фактически это, и это, это, это, Поэтому использование кадров в это, с точки зрения права, правомерно. Используют это, потому что это самый простой вариант. Ничего нигде искать думать не надо. Уже кто-то до вас придумал, как показать эту книгу. Достаточно. Просто вот вчера вы трейлер смотрели в «Мои копки». Мы смотрели не 90 его секунд, да, а, наверное, минуты две с половиной. Да. Мы его смотрели и в основном… Я, я вот только там узнала, что есть фильм по этой книге. Да? Я раньше не знала. В принципе, показали свою несверу через этот фильм. Это чужая атмосфера. Атмосфера не такая, в которой автор писал. Да, да. Читателю, читателю книги, она не совпала в голове с тем, что он хочет. И все. И эта книга у него просто вычекнута. А поскольку у нас мышление еще какое-то клиповое, он этот визуальный образ спорно всю жизнь. Он эту книгу, потому что просто в руки никогда не взять. Потому что он просто один раз не попал по настроению, и все. Завязанный оборот, ну, Не и симпатично показался главный герой. Или цвета, раздражающие для него показались в этом фильме. Все. Поэтому и смотрим вот такие вот более нейтральные примеры, когда у нас есть визуальная составляющая, но упор все-таки у нас идет, как вы внимание на текст, на то, как, какими словами мы описываем книгу. Потому что словами мы с большей вероятностью сможем затронуть человека, сможем ему предложить. Как бы я не рассказывала, да, что важно, важна картинка, но текст все-таки у нас ну, да. Итак, еще раз, а, значит, какие иллюстрации можно сказать? Еще какие-то варианты, вопросы по иллюстрациям для педплеймеров. Да, вы можете брать организацию фильмов по несколько. Примеров. но лично я хочу, чтобы были именно чьи-то чужие образы главных героев. Ну почему, там же вот очень красиво было показано, где там, в гранатовом просвете, а там, а там наебались А они где-то там, но это какие-то... Такие вот фрагменты да, какие-то, да, да, общие, Общие, так, там общие. еще не да, было Это да. можно, это, да. это Я специально, и, а, вот, кроме вот этого второго буктрейлера, который кинематографический, чтобы показать, где mm -hmm. они могут быть безумно дорогие и сложные, я не взяла ни одного буктрейлера с, с тем, где видно главный герой, авторский образ. Участность автора часто с они mm -hmm. а. Видит своего делать в книге таким, и именно таким его показывать в своем трейдере. Но ведь опять же, если это вот молодежно, ну давайте так вот возьмем, к примеру, сейчас эта сагата прошла, вся про mm -hmm. вампиров-то, да, mm -hmm. к примеру, ведь большинство не читали эту книгу, ну, грубо говоря, а именно вот посвящаются sí. все фильмы. Ведь можно же вот, на, на, на такую аудиторию, наоборот, взять оттуда, чтобы Да, зачитать. на этом построена Согласна. реклама книги да, да. в библиотеке, что мы, наоборот, да. от экранизации идем, И ведь там в книге гораздо больше, чем в фильме показано, опять же. Согласна. Тогда, соответственно, мы это и пишем нашему книгу. Mm -hmm. Мы показываем фрагменты и пишем. А вот, например, идет какой-то высокоизвестный книг дальше. А, вот, а в книге было по-другому, прям так и пишем. Или а в книге потом было это многоточие. То есть какие-то такие мы прямо прямым текстом мы пишем, что фильм там, конечно, посмотрели. Кстати, насчет иллюстрации книги, вот у меня тоже есть такая мысль. Художник сделал иллюстрации для его видения. А, да, мы хотя бы сейчас видим. Да, и мы, получается, его показываем тоже, что извинили то уже. И получается, что лучше действительно какой-то фон. Да, какой да, я, я, я, я, я считаю, что в, в, в основном должен быть именно текст. Мы, человек будет читать фильм, он будет читать текст. Давайте вот, там сразу, что он будет там читать текст, а не смотреть реальный фильм. Так, следующий вопрос. Как написать этот самый замечательный текст, который привлечет нам читательскую аудиторию? Завести в своем коллективе журналиста. Или филолога? Я добавлю. Хорошо. Аннотации не всегда. Я, <связывая> то... я В последнее время читала в лабиринте аннотации книжка. Это кошмар. Но ну, может быть. Может быть. Одна книга совершенно другая. Часто бывает. Да? Это реклама, или нет аннотации в нем. А что человек, писавший аннотацию, ее вообще не читал. А это традиция. <с <с это обычно так и есть. Это правда. Ну, также те же высказывания, допустим, как мы говорили, рекомендации. Рекомендации, отзывы, да. Хорошо, это хороший кусок теста. Еще варианты. Нагнетание, становки. Так. Текст. Откуда взять Написать обо мне. Такая Почему можно взять прежде книги? Да, я правильно. Ценаты. Ценаты. А ты там не можешь написать? У тебя есть впечатление о книге. Почему ты его не можешь? Ты не можешь писать впечатление о книге. приглашаешь в книгу. Ты не в массу своего приглашаешь в книгу. А почему нельзя лично снова что-то добавить? Меня эта книга испугала. А вас? Это видеоролик. И сами садитесь с этой книгой и говорите о ней. Почему я могу написать? Это личное впечатление, которое собирают в том случае, если знают лично того человека, которого книга испугала. То есть, если это пишет, например, Стивен Кинг пишет, а вот эта вот любого история меня напугала, я брошу в коленках, все могут поедутся читать. Если напишешь ты, что у меня я напишу, что я Стивен Кинг. В таком случае, это рекомендация у Стивена Кинга, даже если он на самом деле этого не говорит. Кто же этого не знает, это можно же сказать. Я согласна. Если там написано Стивен Кинг, то это никому Интересно. Да, мы можем потасовать. Я с совершенно не спою. А в таком случае можно выдать за любого человека, допустим. Не обязательно, там, другого, кто-то... Вот да, непроверяемое Да, и и, да, и, да я недавно перечитывала книги Хольма Зайчика, где они рассказывали про известного японского, а, кита, китайского автора, приводили исследования, сами авторы в роли экспертов отзывались об этой книге. Пожалуйста, мистификация. А это, это имеет право, да, мистификация это отдельный литературный жанр, он имеет полное право на существование. Если можно сделать красивую мистификацию, я только касаюсь. Потом покажите можно, мне. Можно, если книга классика, там же есть же предисловие, Вот это предисловия там же можно тоже то Ну да, да, да а это текстурную да. да, опять же мы берем. Но ну, это да, ведь еще не все вот варианты. есть что а Давайте, чтобы мы здесь шили. Давайте, прям, у нас же есть замечательный читательский ресурс. Мы же можем... Можно начало книги, например, вот пару строчек, потом и в конце вот уже по самые последние вот Скажи, Или... люди не будут читать, а не хам, я видела на начал и ты наконец все это рассказываешь. Нет, ну не повод, я а дальше Ну хорошо, Анна Каренина, все счастливые там семьи, все счастливые, да, одинаково, в середине, значит, там скакал конь Бронского и в конце уехал поезд. все не буду я читать, я все поняла, а семье Внутри есть, есть какая-то движуха какая-то, все, мой ушел. Поэтому это как-то не, не самое важное. Может а? быть, какие-то слоганы можно обратно? Ну, там накопали книги, да. Итак, можно взять цитату из произведения. Можно взять отзыв известного человека о книге или известного издательства о книге, или что писали там, когда что из какой-нибудь премии. Три слова, характеризующие главного героя. Три слова. Три слова? Причем желательно прилагательный или причастие. Зажик, лодыр! Нет! Ой, Заг Загадочный бояжный. Не лодырный, а загадочный бояжный. То есть вот именно прилагательный, не подсолинно. Ну да. Сложновато будет. Ну почему года в этом как раз и будет, что мы... Э э э Я же говорю, те, кто уже читал книгу, он расшифрует ребят, и и, может быть, захочет перечитать. Тот, кто не читал, заинтересуется. Стоит лорианный солдатик. Он мужественный, правильно? Страдающий, безумно влюбленный. Она ветреная, воздушная, а, там, а, загадочная. Да, и хочет и быть и с ним рядом. Вот и все книжку, он эти образы расшифровывает и посмеется, да, что так это звали. Тот, кто не читал, возможно, его чем-то зацепит. Как вы видели в, ну, в последних двух вопрос о сюжетном повороте или поступке персонажа. Гусеница что-то знает, но молчит, когда закончится безумное чаепитие. Да? То есть вот такие вот вопросы о сюжете. Ответы, как я говорила, человек ведет с собой книги. Хороший вариант для а, таких а, детективных, триллерных историй, mm -hmm. то есть истории с богатым сюжетом. Mm -hmm. Ну и замечательный вообще вариант, ни к чему у вас не обязывающий. Да? Даже подписываться и Стивеном Кингом и читать о библиотеке. Этой Вообще замечательно. Читатель. Замечательно. Это на, по, по, по нашему сайту называется proofing, Подтверждение того, что это было на самом деле. Вот человек, он держит эту книгу. Да. Если человек не хочет сам фотографироваться, фотографировать его фамилию в читательском билете. Да. Вот у да. вариант. варианты. читателя о книге. Те отзывы, которые вы собираете, понравилась книга, не понравилась книга, вы их можете спокойно Перевести в текстовый вариант и использовать подкрепление. И это расположение персональных данных. А это, чё, они сейчас подписывают? это подписываются? Даже формуляр можно так сфотографировать, что там только фамилия и имя будет. А у нас больше да. ничего да. нет, а не я, имею, я имею в виду, что вот верхнюю часть там даже подписи не будет и ничего. То есть какие тут личные данные? Напишите на формуляре Иванов Ваня. Да, и подпишите Ивановым Ване о мистификации, а потом говорите, значит, когда лет мероприятие, а вот наш любимый читатель Иванов Ваня, который уже прочитал половину библиотеки и приступает к следующей, считает, что и у вас будет лишний личный библиотечный персонаж. Да, да, да, кошка, да. как кошка моя кошка да, да. Манов Ваня, да. Который, значит, да. Так, Кстати, раз мы опять помним про то, что можно сфотографировать человека с ним формуляр с книгой. Если вы делаете вот такую вот фотографию, человек с каким-то приметом да, в руках. Фотографируется, соответственно, примерно по пояс. Фон должен быть однотонный. Не на фоне книжек, пожалуй. Стенку более-менее однотонную. Просто сфотографировать. Это будет выглядеть намного лучше, намного проще. Не Идайте, кремлёд, если не на фоне книжек. На фоне книжных выставки. Ай-яй-яй, а почему сзади нет книжечек вот этих? Это надо, чтобы... Это значит... Почему на любимого нету сзади? Хорошо, а вы сделали детства всегда выпадали. Вы моя, просто там, дали ему книжку в магазине и сказали, постой. <смех> я Короче, не надо не пробовать. Это, я да. Надо пробовать. Если вы фотографируете предметы, вы фотографируете их, естественно, горизонтально. да, по Можете получить просто лист бумаги, снегурочка, накидать в него предметы. Если фотографируете книжку, вы не фотографируете одну книжку. Книжка, положили рядом. Красивую булочку, яблок. Ты до сих пор поможешь, чтобы достичь яблок. Яблоко, а там еще что-то. То есть какие-то мелкие предметы накидали. Чашка кофе, как мы с вами говорили, разобрались, это связан, книбы с О, Ты книжку, целое яблоко. Открыли книжку, яблоко, положи яблоко. Последнее книжное.